Парни, здорово! Сегодня с вами Тони и Роман Венимов. Всем привет, друзья! Вы мне часто пишите в ВК, что вот так и так, Тони, подскажи, как вернуть бывшую. Я в этом не специалист. Я вот решил, вот, образно говоря, вам всем ответить, пригласив вот человека, который занимается чисто, ну не чисто, но профессионально на, в, в этой сфере, в этой нише, э, в нише возврата бывших. И в двух словах расскажи вам себе, пожалуйста. Я родом из Новосибирска, приехал в Москву, чтобы провести свои тренинги и пообщаться с интересными людьми, поделиться интересной информацией. Занимаюсь развитием, отношениями и, вот, как сказал Тони, возвратом бывших. Так уж сложилось, что в моей жизни был случай, когда от меня ушла любимая девушка, мне пришлось ее вернуть. И после этого, уже когда я занимался темой отношений, я понял, что у огромного количества парней есть проблема с девушками в отношениях, их бросают и не хотят так вернуть. И с тех пор я стал заниматься этой проблемой, помогать парням, возвращать любимых девушек и жен. У меня к тебе есть один такой провокационный вопрос. А нет ли смысла вообще возвращать бывших? Вот ответь, пожалуйста, нашим зрителям. Очень такой вопрос интересный, который волнует многих. И здесь я бы хотел сказать такую важную вещь, что если у человека нет проблем, да, у него все хорошо в отношениях, он об этом вообще никогда не задумывается и, скорее всего, скажет, что, блин, Бывшие, да, кто не такие, нафиг они нужны, да, ну, как бы бросила-добросила. Да бросила. Но когда человек бросает девушка, он впадает в очень сильное эмоциональное расстройство, и у него как будто бы теряется такая вот связь с реальностью. И ему охота ее вернуть, потому что ему кажется, что именно в этом его счастье, что его там чего-то лишили ценного, он потерял то, что имел, свой комфорт, там, какие-то ценности Привычки, в жизни. Наверное, да? да, он к этому же привык. И как бы тут срабатывает такой момент, что многие парни, они боятся этого одиночества, они не уверены, что они могут найти себе новую девушку, и поэтому они пытаются во что бы то ни стало вернуть бывшую. Но опять-таки, если спрашивать, стоит ли возвращать, то очень часто смысла мало. Но сам возврат, он полезен тем, что можно разобраться в проблеме, почему так вышло, устранить какие-то недостатки в развитии, понять, как вообще строить отношения, как общаться с девушками так, чтобы этих проблем не было. И дальше уже решать, нужна тебе эта девушка или нет, но без эмоций и только разумно. Окей, okay. а можешь ли ты выделить какие-нибудь, не знаю, может быть, критерии, как понять, вот в данной ситуации да, надо возвращать или нет, не надо? Прежде всего, сам возврат в своей работе я основываю на развитии личности мужчины, чтобы... Это не просто были бегалки, да, там, уговоры, там, вернись ко мне и все такое. Я думаю, все согласятся, что уговаривать это бесполезно, там, бегать, умолять и прочее, и тем более там подарками заваливать. И любой возврат начинается, если в таком грамотном подходе, с развития, когда человек просто забивает на бывшую, остается один, занимается собой и потом он просто смотрит на его ощущения, когда эмоции проходят, когда он остывает и он понимает, что ну да, бросили и счастлив может быть один и если все таки у него есть такое уже разумное желание попробовать с ней там пообщаться, может и правда он сделал какие то ошибки и хочет их исправить, да может исправить и все может вернуться на круги своя то да, а если опять таки там не знаю может быть проблема в девушке была, потому что она совсем непригодна для отношений с ним, да ему не подходит, то уже Смысла нет. И парни часто, когда происходит путь развития, они получают такой уже другой, более разумный взгляд на ситуацию, они сами отказываются от возвратов, от бывших, и идут уже в поисках новых девушек. Ну, то есть, как я и подразумевал, всегда это индивидуально. Да. Самое главное – это наличие мозгов и какой-то эмоциональная эмоциональная стабильность И все-таки наличие яиц, как ни крути, тоже имеет значение. Да. А, на всякий случай, парни, кому хочется больше узнать про возврат бывших, я ссылочку на Романа оставлю в описании Переходите, посмотрите, у него полно роликов полезнейших Поэтому а, вы знаете, что делать А сейчас хочу продолжить Давай немножечко вот по конкретике Подскажи, вот пожалуйста, вот первые советы, которые ты можешь дать парням, вот, которые собираются, ну, вот решили для себя Вот это моя ситуация, хочу вернуть бывшие. Вот с чего начать первые советы, вот, ну, чтобы люди понимали действительно, что делать? Первый такой важный совет это оставить бывшую в покой на некоторое время, потому что в момент ухода любимой девушки или жены образуется очень много негативных эмоций, и даже когда парень начинает какие-то делать грамотные действия, что-то правильное, там не глупое, то все равно это воспринимается под таким негативным углом, девушка это все не принимает. Это выглядит как явный возврат. Нужно от этого отказаться, сделать паузу, чтобы все негативные эмоции улеглись, чтобы каждый отдохнул от всех тех проблем, которые там были. И уже потом я советую уже как следующий шаг налаживать э, дружеский диалог, чтобы не было явного возврата на повестке, чтобы просто было дружеское общение, взаимопомощь э, и ничего более. Это нужно для того, чтобы уйти от этого негативного прошлого, создать комфорт и просто пообщаться по-дружески. Вот, вот такие первые советы. А дальше уже смотреть на ситуацию, потому что, скорее всего, эмоции и правда уйдут, будет разумный подход, и либо парень откажется от возврата, либо все само собой может наладиться вот таким уже более правильным, естественным путем. Я думал, как раз это будет такой некий провокационный вопрос, потому что все ситуации разные. Но ты отлично, да, я понимаю. Да, по мне вот так вообще здорово. А если, вот, дружище, у тебя сейчас возникла ситуация, что вот девочку проебал, да, или там по различным каким-то ситуациям, ну, можешь обратиться опять же к Роману, посмотреть его ролики, можешь лично к нему обратиться. А еще один вопрос, который хотел задать, а бывают ли ситуации, в каких ситуациях вот девушки просто сами возвращаются без особо каких-то сложных манипуляций со стороны парня, мужчины. Можешь мне сказать, что-нибудь? Да, сам факт ухода девушки, он связан с тем, что... Иногда девушки это делают, сами того не понимают, для чего. Где-то, не знаю, какую-то статью прочитала. Или, может быть, в отношениях были проблемы. И как решение этой проблемы, девушка решила брошу парня, да, потому что там подругу насоветовала, вот, там статьи поначиталось, там что-то еще. Она бросает, уходит и понимает, что это было глупо и неправильно. Что, возможно, стоит вернуться. И как бы уже потеряв человека, можно осознать, нужен ли он или нет на самом деле. И, и вот важность, Да. И тут еще такой момент важный, что... Такие ситуации они правда бывают. Но парни делают большую ошибку, потому что, потеряв девушку, они на эмоциях начинают вот, творить этот такой хаос, да, там уговоры, преследования, да. А это, как раз таки, убеждает девушку в том, что она правильно сделала, что ушла. А когда вот я говорил, что дайте время на отдых, а пускай каждый партнер отдохнет друг от друга и останется один на один своими эмоциями, и это самое правильное, потому что именно здесь уже девушка, если она и правда ушла там по глупости, и, не знаю, по ошибке, она вернется, она сама напишет, выйдет на связь, она как-то себя проявит, и это будет правильно. Тогда все отношения можно будет уже гораздо проще восстановить. Давайте немножечко интерактиву. Парни, у кого были подобные ситуации, когда девушки сами писали, что сами готовы были вернуться, напишите, пожалуйста, в комментарии, чтобы другие просто видели, что действительно это реальная ситуация. И у меня такое было, что девочки уходили, ты на них забиваешь, ну, как бы не проблема, надо новое найти. Но они там через месяц начинают тебя сами написать, бывает, что через полгода начинают написывать. Ну, когда они уже не нужны, правда, но это другой да. вопрос. А ты у нас же в Новосибирске в основном, да, дислоцируешься. Да. Может быть, немножечко расскажешь там о своем проекте еще что-нибудь? Да, в моем проекте мы занимаемся прежде всего отношениями и развитием, такие две основные базовые темы. И я считаю, что возврат является неким побочным эффектом, то есть никогда не нужно явно возвращать, нужно заниматься собой, нужно посмотреть, а вообще почему у тебя такая проблема возникла, ведь это тоже не бывает просто так. Где-то ты правда мог допустить ошибки, может быть есть э, проблема там, в жизни у тебя, в твоем развитии, в каких-то навыках, в чем-то еще. Занимайся собой, развивайся, общайся с разными людьми, с разными делом и тогда скорее всего все будет само собой налаживаться так вот я преподаю тему отношений развития сегодня это важные темы, которые нужны всем мужчинам нас этому никто не учит ни в школе ни в узе нигде и часто парни когда уже попадает в сложную ситуацию например вот уход любимой девушки страдает там получает массу проблем особенно когда это семьи там есть дети да там дележка имущества там куча куча проблем так к этому лучше заранее подготовиться отношения это очень сложный процесс Изучить его нужно заранее, готовиться, смотреть на опыт других людей, кто как строит, почему девушки вообще уходят. Самая большая проблема то, что все почему-то сегодня мужчины думают, что их это не коснется, вот все как-то относятся вот легко и просто, им это не нужно. также вот и с пикапом, да, им говоришь, как бы, можешь познакомиться с девушкой, найти себе девушку, там, массу сделать, там, не знаю, интересных вещей для себя, но всем это почему-то не нужно, когда уже случается все самое страшное... Когда вам становится 45 лет, да. вы приходите ко мне и говорите, Тоня, научи, пожалуйста, знакомиться. Да, Что ж, спасибо большое. А, ссылочка на Романа в описании. Переходи, посмотри, ознакомься. Если понравится там и канал, под, под подписывайся, почему нет. Надеюсь, себя этого, конечно, никогда не коснется, но если вдруг ты будешь уже во все оружие. Да, друзья. Всем счастливо. Спасибо за внимание. Пускай все у вас будет хорошо, и никто вас больше никогда не бросает. Спасибо. Респект.